Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на шестой части четвертого урока тренинга по партнерским продажам. В этом уроке я вам расскажу о третьем способе продаж в социальных сетях, способе, который мне самому очень нравится, способе, который не требует никаких особых умственных затрат. Способ, которым можно автоматизировать, я тоже сегодня об этом расскажу. Это способ продажи ваших товаров или услуг через рассылки личных сообщений и размещением постов в целевых группах. Сразу хочу сказать, это не является спамом как таковым, потому что мы размещаем целевые сообщения в тематических группах и отправляем сообщения людям, которые, по нашему мнению, должны интересоваться этим продуктом причем так как мы будем это делать едино один раз то назвать спамом это мягко говоря затруднит хотя многие именно так и говорят не подумайте что я оправдываю сейчас я просто хочу чтобы вы понимали в чем принципиальное отличие спама от целевой рассылки спам это когда пишут всем подряд невзирая на возраст пол и интересы да, конечно, так тоже можно продавать, но это потребует колоссальных от вас физических усилий. Тогда не удивляйтесь, почему по вашей ссылке никто не переходит, а если переходит, даже никто не покупает. Это нормально. Ну, об этом я уже говорил. Итак, как технически осуществляется рассылка сообщений и постинг в группах? Что вам для этого требуется сделать? Используйте те материалы, которые я вам дал, простейшего копирайтинга, материалы, связанные с классными заголовками и как вообще писать заголовки то что мне передала юля то есть тот материал который вы использовали для написания своего классного статуса оформления своего профиля вот вы используя этот материал пишите но ну, не меньше пяти а лучше больше рекламных сообщений вот обратите внимание я написал ну 4 времени просто не было извините спешу Худеем 24 часа без диеты тренировок. И, естественно, ссылка на ваш сайт. Я пишу без FTP, она все равно будет кликабельной. Хотите, пишите полный адрес лично ваша. Как быстро похудеть без диеты тренировок? Ответ тут вопрос. Жена после второй беременности скинула ды -ды -ды, килограмм. Использовала новое средство для похудения для очень ленивых мужчин и женщин. И опять же ссылочка. И вот таких сообщений рекламных как я уже сказал вы должны написать не меньше пяти а лучше больше вот типичная ошибка которую совершают люди которые занимаются вот такой рекламной рассылкой то что они ограничиваются одним или двумя сообщениями и вот это одинаковое сообщение начинают везде и кидать вот это тоже заканчивается практически всегда одним и тем же то есть ваш аккаунт банят но Сразу хочу сказать, что если вы пойдете вот по этому пути, по массовой рассылке даже целевых сообщений, все равно вероятность того, что ваш аккаунт забанят, очень велика. Поэтому делать рассылку с молодого аккаунта крайне проблематично. Только поэтому я и рекомендовал GitBot для того, чтобы, ну, там, месяцок это идеальный вариант, покрутить ваш профиль, чтобы он немножко заматерил. Для профилей, которые не только сегодня зарегистрированы, для них все-таки многие вещи социальными сетями уже так смотрятся через пальцы. А если вы сегодня зарегистрировали профиль и сегодня же начинаете с него активно рассылать одно и то же сообщение, значит 100% вас забанят. Причем это касается любой социальной сети. Сразу хочу сказать, что если вас забанят, ну, не переживайте, друзья, создавайте новый аккаунт. Но ради бога, не оформляйте его точно так же, как забаненный аккаунт. Иначе его тоже быстренько последует та же самая участь. Итак, мы написали не меньше пяти заготовок для наших рекламных сообщений. Мы перешли на Яндекс Картинки, например, и нашли и сохранили себе на диск вашего компьютера там, кучу различных картинок. Вот мы с вами будем комбинировать и текст сообщения, и различные картинки. Этим самым мы будем создавать впечатление, что мы не спамеры, мы хорошие, мы просто делимся информацией какой-то. Вот все. Что нужно для подготовки мы с вами сделали. Теперь переходим ну, к простейшей ситуации. Это рассылка наших рекламных сообщений. Переходим в наши одноклассники. У нас с вами уже есть порядка 20 групп. То есть те группы, которые вы должны были подобрать, когда анализировали свою целевую аудиторию. Если у вас таких групп, например, мало или вы хотите еще... Значит, вы все являетесь участниками нашей закрытой группы YouTube Master. И в этой группе у нас есть вот такая табличка, которая называется «Золотая жила». Значит, табличка успеваемости, канала вам нужна, а вот табличка для обратных ссылок. Что в этой табличке вы найдете? Значит, В этой табличке вы найдете ссылки на очень интересные ресурсы, но самое главное ссылки на группы с открытыми стенками. Вот участники нашего тренинга собирали такие группы, писали название этой группы, тематику этой группы, сколько здесь людей и, главное, ссылку. Я тоже вас очень прошу все-таки внести тоже свой вклад в развитие этой таблички. Если вы найдете, а вы уже должны были найти 20 своих групп с открытыми стенками, пожалуйста, разместите информацию об этих группах в нашей таблице. Берем наши группы. Открываем вашу тематическую группу. Я сейчас возьму, открою какую-нибудь группу из того, где я сейчас создаю. Вот здесь. У группы открытая стена. Что мне и требуется? Я беру первое свое сообщение, выделяю его, вставляю в поле вот, так как у меня идет просто переадресация через мой домен, то есть ничего интересного, никакой даже картинки он отсюда не выдергивает. Поэтому эту ссылку можно смело удалять. Но картинки-то мы с вами уже понабрали, поэтому мы просто-напросто выбираем ту картинку, которая ну, очень хорошо подходит к вашему рекламному заголовку. Вот, картинка подгружается и мы просто-напросто нажимаем поделиться. Группа с открытой стеной, она сразу же появляется на этой стене. Смотрите, ссылочка абсолютно кликабельная, даже если мы писали без HTTP. Я тоже вам так рекомендую делать, это не так раздражает. Но она кликабельная, все, что нам нужно, все работает, люди переходят на нашу ссылку. Разместили сообщение в одной группе, переходим в следующую, делаем то же самое. Но я бы вам рекомендовал просто-напросто открыть список ваших групп, которые вы подготовили, а, как вы понимаете, в одноклассниках, прежде чем что-то в группу вписать, нужно в нее вступить. Вот вы собрали список ваших тематических групп. Вот и просто точно так же, как мы открывали профиль людей, правой кнопкой открываем группу в отдельной вкладочке. Вот берем уже совершенно другое рекламное сообщение и поступаем точно так же, размещаем его Post. Удаляем ссылку, потому что ничего интересного здесь нет. Берем другую какую-то картиночку вот такую вот. и опять же отправляем. Друзья, если в группе вот как в этой идет модерация, то конечно в такие группы новые темы лучше не создавать. Потому что вероятность того, что ваше сообщение пройдет модерацию, ну извините за выражение, крайне мала. Вот в таких группах, где сообщение проходит на модерацию, но ну, это чаще всего какие-то серьезные группы, большие, вам лучше заниматься другим. Вам лучше э, комментировать. То есть вы берете первые посты, самые свежие, и нажимаете комментировать. И что мы делаем? Мы делаем то же самое. Мы в поле комментария, а вот здесь даже комментировать нельзя. Ну, обидно. Мы в поле комментарии пишем наше рекламное сообщение. То есть вот в этой группе, конечно, комментировать уже можно, более простая группа, но здесь нет модерации. И картинку здесь уже, конечно, не прикрепишь, но мы сделали то, что хотели. Мы отправили ссылочку на наш сайт с каким-то интересным рекламным сообщением. И вот таким вот образом вы раскидываете по группам свое рекламное сообщение. Пожалуйста, не спешите, Вот реально не спешите. Очень хорошо работают размещения ваших сообщений еще и в обсуждениях. то есть Вы можете пройти по обсуждениям и в обсуждениях, особенно там, где ну, идет какие-то активные обсуждения, там, где как-то связано вот с красотой, да, вы можете кидать ваше сообщение. Здесь, опять же, нельзя размещать картинок, но нам и этого хватает. Вот. Тоже шикарно работает, иногда работает даже лучше, чем размещение сообщений в группах. Почему? Потому что здесь хотя бы несколько человек, но прочитает. А в группе, если она мертвая, то могут даже и не прочитать. Точно так же вы можете поступать, отправляя личные сообщения либо участникам групп, либо своим друзьям. То есть для этого нужно переходить на страничку людей, которым вы хотите отправлять рекламные сообщения. Ну, например, вот взяли, открыли список участников какой-то группы и начинаем этим людям писать, писать личные сообщения. Вот, конечно, для личного сообщения желательно написать что-то более другое, с каким-то личностным подходом и так далее. Вот эти вот сообщения, они без личностного обращения, это как раз там для размещения в группах. А для личного сообщения можете написать что-то более интересного, начиная добрый день узнала если вы женского профиля пишите узнала замечательную возможность избавиться от подкожного жира без диеты тренировок и вот такое сообщение кидайте опять же с сообщениями делаем то же самое что и с постами в группы то есть они должны быть разными как вы уже понимаете, друзья, ничего особо умного, ну, возможно, кроме написания вот этих вот сообщений, в этом способе продаж нет. Если ваш товар обладает кучей промоматериалов, то вот всю вот эту вот интеллектуальную работу за вас сделали добрые дяди, авторы этого продукта. Вам, может быть, немножко нужно будет подправить и все. И все, что от вас требуется, это просто раскидывать эти сообщения. Покидали в группы, покидали по обсуждениям, кинули в личных сообщениях, вернулись снова к группам. То есть вот так вот мы как бы путаем, верчу-кручу, чтобы не создавалось впечатление, что вы робот и выполняете какое-то одно действие, быстро повторяющееся. Те, кто любит автоматизировать, я вот очень люблю автоматизировать, вы этот процесс тоже можете автоматизировать. То есть, если вы пользуетесь GetBot, то во всяком случае процесс автоматического раскидывания сообщений личных GetBot вам решит на раз. А для более продвинутых я могу порекомендовать вот такой вот сервис, я им очень давно пользуюсь, он мне очень нравится, он называется NovaPress. Этот сервис автопостинга, он размещает ваше сообщение, в группы в социальных сетях. Причем он работает с Контактом, Фейсбуком, с Гуглом, с Твиттером, Инстаграм. А с Одноклассниками он работает очень интересно. Вот если во всех перечисленных ранее в соцсетях он размещает сообщения только в ваши личные группы, то в Одноклассники этот сервис размещает в любые группы, где есть открытая стена и в которых вы являетесь участником. То есть вот это вот шикарная возможность во всех группах, в которых вы состоите, в которых открыта стена, кинуть ваш рекламный пост. Причем вы можете сделать подборки этих групп. То есть они собираются в такие отдельные проекты. Каждый проект это порядка 10-12 групп из того же самого Одноклассника. И... Сервис NovoPress начинает раскидывать в автоматическом режиме с указанным вами временным интервалом ваш пост в эти группы. Работает, конечно, очень классно. Это ну, шикарный инструмент. Опять же, автоматизировать работу. Я, конечно, его использую для того, чтобы он мне в автоматическом режиме раскидывал мои ролики по этим группам. Но вы точно так же можете написать какой-то пост и сервис вам его в автоматическом режиме разместит по всем группам в которых вы состоите и в которых у вас открытость. Ссылку на сам этот сервис я оставлю на страничке и оставлю ссылку на ролик который лежит у меня на канале в котором я, ну, с моей точки зрения, достаточно подробно рассказал, как работает этот сервис. Значит, Пользоваться этим сервисом я рекомендую тем, кто уже имеет какой-то опыт и люди, которые могут потратить какие-то деньги, потому что этот сервис платный, чтобы им пользоваться, вам придется потратить какие-то деньги. Стоит он относительно недорого, я сейчас даже вам не могу сказать, сколько он стоит, у меня опять же здесь проплачено намного, но я им давно пользуюсь и это вот реальное средство автоматизации, потому что я его раз настроил и он там сам работает, абсолютно меня не тревожит. Вот я конечно стараюсь использовать именно вот такие качественные средства. Итак, друзья, на этом урок, связанный с продажами в социальных сетях, я заканчиваю. Ваша задача в отчете написать свою статистику, то есть вам нужно выбрать один товар и этот товар по продавать ну, минимум неделю и в конце недели кроме тех заданий которые я вам давал в предыдущих уроках вам необходимо выложить статистику по своему товару то есть какой товар вы продавали чем вы пользовались и какая у вас статистика, сколько было переходов, сколько у вас купили, вот и какие выводы вы из всего своего недельного труда сделали. Ну, на этом четвертый урок не заканчивается. Я сейчас запишу небольшое видео, но для тех, кто хочет и умеет писать, я покажу еще, где еще можно рекламировать ваши продукты и, естественно, привлекать людей на ваш одностраничный сайт. Всем спасибо. До свидания.